У меня есть. Пукаться у Харюля типа. <с Обама. Наш зрядиться, да? Мне вообще плевать, я физику прогуливал, я просто верю в это. Не! Нет, я ошибся этажом. Нет. Ты черт? Чудесно. Ладно. Человек пустил дым и накурил наших пчел. Не... О, давайте их шиперить, я придумал. Hey, всем привет, ребят! С вами Тимур Лайп. И сегодня мы с вами смотрим: Катаясь в лифте 2 от Валеры Гостра. Да, знаю, меня давно не было, потому что я либо болел, либо у меня была операция, либо там другие наклонности и другие там склонности. Так что вот, сегодня у меня наконец-то появилось время, и мы наконец смотрим пос посмотреть Катаюсь в лифте. Первую часть я посмотрел сам, без вас, конечно же. Ну, получилось так. Не я виноват, а виноват мой график и мое такое. Плавное расписание. Так что вот, погнали смотреть, погнали смотреть. Всем привет, меня зовут Валера. Сегодня мы с вами будем продолжать кататься в лифте, потому что бесплатно. В прошлый а раз пошлепал мента, потанцевал с диамоном. Yeah. Най, принес, что ты хотела. Забирай. Лучший кидок в моей жизни, даже любой, это баскетболист, господи, обычный американский футбол такой, позавидовал бы спокойно. Это конечно круто, но нам нужен еще один артефакт. Добудь еще этот кубик. Мутная история какая-то. Кадры написаны. Согласен. Не даете. Теперь мне отправляют. красный. Зажали, суки. Я был синим. Следующий лифт. На голубых и для красных. Это какие-то гендерные стереотипы. За следующим. Приключением. На этом этапе у Пойдем. нас четыре этажа, в лифте не присутствуют никакие картины. Меня бесит, когда в лифт нет зеркала. Я всегда, когда в лифте, такой... Хм. Какой прекрасный молодой человек едет со мной, дай ты мне его с собой. А я сразу говорю, ебать, ты жирный, ты за свое ебал, ты видел? <смех> Ау! У нас звук, у нас звук принял Ислам на 5 секунд. А ну-ка, вернем его обратно. Воров звук за залог успеха, но все же, надо звук возвращать. У нас здесь... Так, ну-ка. Со мной. Дай ты мне его с собой. собой. Да. Ага. Первый этаж. У о, челка. Член. Сыдит. И не а Сука, не было бы шутки. пчлен блять, вот. Ух! Сидит жужжит. А можно <с я ее. От да? Я так-то отшлепать могу, каждого здесь из вас. Ох, нет батарейки. Ну это да. Ешки ним... А Вот и батарейка разряженная, скорее. Короче, я могу получить жалко за семочку. Вот такие вот а у них дешевые цены на интим услуги. горшок меда. То есть интим услуги за семечка, а какой-то мед за цветочек. Цветочек. Дорого, дорого, богато. Че, увидимся? Первая часть пазла в моих штанах это батарея. Опа, здорово! На втором. В смысле, блядь, жаба? Не понял. Ром, Валера, ты что-то имеешь против жаб? Ну-ка, бля, посмотри мне в глаза. Ты имеешь что-то против жаб? Честно, я могу на себя жабью, блядь, клавиту написать и пойдем в судебные приставы будем разбираться. Что это за хуйня? Потому что. Все, все, что я могу им сказать. Жабы это самые крутые челики. Им похуй, они жрут, все, что попало, и спят. Как 24 на 7. Я этого не умею пока что, но приучусь. Нет, на третьем у нас будет управление космолетом. Музыка нормально. на четвертом. О, wow. хеллоу. Oh, Здорово. Это же этот из... А... Мультик про монстров был. Подожди, по... Пять секунд. А, дом монстров, дверь монстров... А, монстры. Мультфильм. Это не то, это не то, это не то. Блять, как этого звали? Ну ты который ящерка была, вот это вот фиолетовый черт. Я забыл, как его зовут. Ну ладно. Как вспомню и скажу. Во, шо делаем? Телек смотришь. А ты где вообще находишься? Ты типа еще не родился, я так понимаю, да? В утробе матери. Я что-нибудь включу. Что я мешаю? Оп! Оп. Да там все равно нефиг смотреть. Ладно, настреливай. Вот! Вспомнил! Корпорация монстров! Вот там человек был такой фиолетовый, такой, как змея. Во, это он его наедине с мыслями изучим космолет. Здесь у нас. Тут много всего. Не понял, как это все. Ну ка, работает? подожди, давай его изучаем, с Стоп, изучаем, космолет. изучаем. Здесь у нас. Тут много... Так, приведение, сортир, зуб, вырывать зуб, ухо, зарядка, беспроводная, думаю. А, еда, молоток, а, мой бюджет <laughs> съеденный и а, а, что такое. А это типа этот скрепочка, заколка. Короче, жопа. Много всего. Не понял, как это все работает? А призрак типа он вызывать неинтересно? Кстати, что здесь? Разобрался ли я, скажите? Тупо диджей смеш. Ту, ту ту ту Нет. Очевидно. Согласен. Вот у нас растет растение. Его написано не поливать. Кто-то уже, походу, до меня это сделал. Да дебил, а, да. солнечная батарея. Верно? Правда. Она крутится, если... Потом вернемся. ладно. Это с жабой. Здесь мы покрутили все. я понял, что я не соображаю ничего. О! Семочка. Дрыхнешь, надеюсь? Мммм... Может зарядить как можно? батарейку, зарядим на ее. А семочку съешь? Может в жабе что-то есть? Ну-ка, что там? А, не соси мне руку, стой! Сука! Нет, там ничего нет. Сосать надо не руку, надо другое дело делать. Но это надо только на работе делать, а не здесь? Ну ладно, это я уже шутки... Вряд ли, конечно, это... Так себе идея. Не кормить рыбу бургерами. А! Дурак, блин. Больной, блять, крокодил. Я тебе, блядь, сейчас как выйду. Вот если я позову свою лягушачью братву, тебе пизда, крокодил. Еще раз налей, на, ну, типа залезешь на меня, на Валеру или на зеленых, тебе пизда. На районе, запомни. Я чуть не погиб. Так, если мы лампочку засунем туда, жаба проснется? Она проснется, начнет есть мух. Да. Ешь, ешь мух. Жди. Все равно, в смысле, Мухи, смотри, ты же питаешься мухами. Конечно, да. нет, но все же. Не? Ой, Пардон. Точно. В смысле, это что без толку если лампочку что? Ста... Жесть тебя вырубает сходу. <сёк> меня бы так, когда домой пришел такой, я нет. У меня еще есть время, когда после работы прихожу, смотрю в телефон, смотрю на чай, смотрю на телефон, смотрю на чай и вырубаюсь. А у этого человека сразу свет вырубается такой. Все, я в режиме покоя. <сёк> Режим не беспокоит, включен и выключен. <сёк> Опа. Ясно, как батя перед телеком, я что-то слушал. Губастая, а какая? Смотрите, она. Э, не губастая, а просто калорийная. Дрыхнет, но радио не дает. У меня есть семочка, которую я могу дать. Так, привет. У меня для тебя кое-что есть. У меня есть. Шукацухарю лечит. Моя сумка не Культурно смотреть чужие сумки. Я мачку. На! Давай мне что-то взамен. Бля! Почему ты такой довольный? Тут плакать надо, не смеяться. Я с тебя спрошу, если у меня будет сумка вонять. Так, хорошо, у меня есть жало Там, может я могу посадить жало? Зачем? Вот, привет. Ну типа, Обама. Делали теперь... Ну типа... Булак. Обама. Сложные головоломки. Можешь помочь? Хочешь? Заебись. Крокодил! Э, крокодил! Я принес кое-что. Крокодил, дил, дил, крокодил. Блять, не знаю, почему это не понесло. Вкусно. Фас. Может быть, на семочку посадить, а не коготь? Гениально, тут стоит почва, он вместо цветочка кладет жало. Такой вопрос в отдыхе. Нахуя? А, да? Коготь, возможно, не для этого. А может он для этой? Что? Ну я тоже сейчас только подумал. Да? А? Что-то у нас пошло. О-о-о-о. ЧАО? Это каким Макаровским образом дерево проросло до пульта управления, приклеилось там и там обратно такая и заселось. Как это работает хуй знает. О, есть что-то. Не достаешь, да? А может быть, пока она пытается поймать или что-нибудь ей в рот вставить. А почему нет, кстати? Я... я не знаю, почему я такой пошлый. Я пошлый. Тимур 18 лет пошлый. накормить эту страну жабу. Я понял, не хочешь. Если я выращу цветок, мне дадут мед. Мед, я намажу на язык жабы. Но это пока мне такое предположение. Я, возможно, не возможно. прав. Возможно. Она что двигается все-таки? Йо! Я минут 30 крутил эту баранку. Почти-почти поймал. Когда ну, у тебя есть машина такой, кручу свою баранку. Тут точку, стой! Во! Yes, yes! Oh! Что у нас здесь? Бьется током дискошар. Она ж зрядится, да? Мне вообще плевать, я физику прогуливал, я просто верю в это. Когда, знаешь, из физики, ну, типа не квантовой физики, конечно, берем обычную школьную преподавание физики, что я выучил, что молнии летят э, в стороны вот так. Потому что Дота научил, что э, молнии летят вот по человеку, а молнии стремятся вниз, потому что гравитация. Я хоть что-то выучил с базы физики. Ой, еще один параллон открылся. О нет! А чё тут столько всего? Вот этот блок говна. Так близко и <invade> так далеко. Ну вы меня сами допустили сюда, я сейчас вам тут все. Ну да. о oh о -oh. Это же цветок, да? Вырос gdzieś... цветочек! Все, пойдем за медом. Цветочек, блять. Нет, блять, аленький. А, bueno. Буэна. Буэна, какой. А. Ah. Uh. Пойду подарю самому прекрасному созданию. Мм. <з airplanes> <з Pacificepherd> Мне... Нет, я ошибся этажом. Мне... Ты черт? Ну скажи, ты реально черт? А что мне нельзя подарить? А что, некрасивый, или я старый, что ли? Я сплю? Это что? Чё за хуйня? Я бесут, конечно, но ты жаба еще счета. Я а... это хочу. Подожди, пять секунд. Алло! Зеленые! Нас! Чмырят! Выезжаем на стрелку! Окей, 10 минут 15, я выезжаю. Все, давай. Все, я позвонил коллегам, сказал, сейчас, сука, стрела сейчас будет с Валерой. Еще раз назовет зеленых зеленых и назовет их некрасивых. Кто все ему пизда на районе? Хочу подарить. Куда ты лапы тянешь и постоянно? Вообще-то моя цель. Вон-да. Женщина. Давай, Подожди, стоп. Он вынул из жопы, жало. Ему это было больно, но он достал. А теперь он блюет медом. Это как работает? Чудесно. Просто восхитительно. Охуенно. Ее! Я понял. Никто не обещал мне горшок, да? Мед бери. И как? И что мне делать-то, господи? Давай! Полную сумку мне добрает Сервис у вас вообще балдеж. А бармен просто топ. Лизовый из барной стойки. Отлично. Просто не останавливайся. Надеюсь, у тебя еще много в тебе. Я пока поищу ведро. господи. Надо заткнуть это учебник. О! О! Я знаю, как тебе еще помочь. Что, а что ты остановился? А у меня теперь липкая ладошка. Я бы сейчас склеил бы того ментак, кстати, неплохо. Шлепком одним. Налепляйтесь. Опа. А. Смотри, кашем не есть. Мухи притягиваются, блядь, к, к, к меду, что? да-да. Mm, Пока! На стрелке увидимся. Жесть, пахнет жабой теперь. Теперь от нее... Меня... Да не жабой, а лягушкой, блядь! Обидно, сука! Осталась антенна. Давай-ка мы тебя отправим домой. До свидания! Хоть пацан посмотрит что-нибудь адекватное. Готов, наконец-то, включить телевизор. Как воровать улей, это неинтересно. Как ловить башмаки? Ну, это типа поучительная история. Mm -hmm. И мой любимый последний канал. Значит, инопланетянин ломает 5G-вышку. Довольно гражданин ее постоянно чинит, и это бесконечно. Ну, блин, сори, она тебе не кило, один по утрам. Я ничего не понял, идем в корабль. Либо карту на тоже самый. Разберемся на месте. Еще потыкаем, подкрутим, может быть, что-то найдем. А! Я тебя только телеку увидел. Знаешь, что со мной было? Только что жаба лизала мне руку. Было страшно, но приятно. Ладно, до свидания. Здесь то самое растение, Да господи, отстань, а. А, тебя пустить внутрь? О чем проблема? Нет, блять, выпустить, а? Вот серьезно, челик за космосом такой здоровый. А я можно войду на такой? Че тебе надо? Привет, пока. Ты же космонавты в космосе. Находись, там Логично! Так, здесь у нас. Да елки. Господи, я пристал, а. Можешь тут куб достать мне? Так, так, так. Держи! Держи! Держи! Вау! И зачем? Что мне делать с этой штукой? Вот с этим помочь можешь? Вот с этой штукой! Если там какие-то гадости про меня, я тебе говорю. Чего? А Надо дышать теперь, можешь, чтобы я видел? Первое, что это с ушами. Это... Свин. Либо это яблоко. Либо это ухо. Серьезно, тут еще и дворник в космосе, они че, угорают. Так, при каких условиях окно должно запотеть? Причем оно должно запотеть с его стороны, а не с моей. Чтобы я что-то увидел. Правильно? Если с моей стороны, то оно должно запотеть, потому что я жестко воняю. А если с его стороны, то оба в жопе. Нормально. Еще тут непонятная бочка, типа не поли. Не поливай. Руку держи. Тот момент, когда твои навыки что-то делать неправильно помогают. Вот этот демонстратель мы с тобой, конечно, отрастили. Посмотри. Не знаю, почему запотело, но рисуй. Хрюшка. Зуб. Ухо. Ухо. Рулон туалетной бумаги. Пароль идеален. Охуен. Я прям так и вижу, как они в Пентагоне этот пароль придумывают Это когда, знаете, Пентагон выкладывал в Твиттере какую-то хуйню. Там все конспирологи думают, обдумывают: что за хуйню написали? Какая-то там уже теория, типа про ликвидацию ракет. что то такое. А это просто ребенок написал. В Твиттере случайно и отправил. Пиздец! И здесь севшая батарейка. Как это? Это же не для лампочки. Нет, для этой головы. Как же все-таки сложно? Да, здорово Батарейка заряжается здесь Слушай, ну ты умник, помогай Либо ты мне подсказываешь, либо я жму все кнопки, и ты просто в шоке Э? А? Учи Лево Красно. Фиолет, еще левее На тебя Вверх, понял Это Это Точно? <смех> Уверен <смех> А че ты глаза закрыл? Взорвется, да? Сработало! Муа! Через скафандр чешешь, да? Давай я почешу. Я знаю, каково это, в скафандре ходить. Маленькие батарейки он, походу, он никогда не видел, поэтому как их запитывать, он не знает, ничего не подсказывает. Ну, надеюсь, большая сюда поместь. Заработал. А это, похоже, как зарядить маленькую батарейку. Ну да. Вот это да. Вот как, оказывается, устроено в ульях. Хм. Просто маленький парень блюет. Поминаю чем-то автомат, где я пытаюсь что-то выиграть. А, да, проиграть. да. Проиграть. Да. Блять, это сука автоматы, которые типа знаешь, типа туристические агентсы такие типа ты идешь, смотришь, смотришь, стоит автомат, деньги закидываешь и ты можешь что-то выбрать и якобы выбить. Но это по любому на потому что всегда вот эта вот маленькая мишень, которая стреляет типа там ну, по подаркам, типа iPhone, часы, Rolls Royce, включить вот такое, да. Это юбку, он... Хоть и ты его поставишь прямо, да? И он не попадет, потому что там, что? еще дополнительное стекло, которое закрывает. И вы никак не выигрываете, и там просто на вас наживаются спокойно деньги, да. Всё, соты готовы. Может, пусть к королеве? Я для вас столько всего сделал. Я для вас заполнил соты. Накормил его цветочком. Забрал его кусок Жало. Да. А можно, кстати, мне кое-что тебя забрать здесь? Ага. Жрем на рабочем месте. Конфискуем, блин. Готовы менять печенье на то, что мне поможет по игре? Эй. Да ладно. Неужели на каком канале я включаю? На таком канале есть человек. Mm. Я оставил канал на. Жесть! Атака титанов! Сотый сезон! Ну, типа соты... Ай, ладно. ладно. Человек пустил дым и накурил наших пчел. А, то есть вы недостаточно еще убиты, да? О, великий человек! Глуши их! Может быть одного запада мало, чтобы ему пороться в хлам. Давайте еще поиграем вот Так. Ну чё? Слышишь, неплохо забил, так-то, кальян, может быть. Когда сказал, друг, да, я намучу кальян хороший, пожалуйста, мои друзья. Не, парни вообще не берет. А у мадам только глаза покраснели немного, но в целом она... Я ржу, типа, она может после чего-то другого там сидит. такое, Так, пацан, извините теперь ты смотришь охоту-рыбалку. Эй, не клюет рыба, вялый карась, позови ты меня. Штука непонятная, я просто могу заставлять его гонять по речке, куда захочу, и все. Так, парень, извини, мне нужен космонавт. Я еще вот этим пультом не пользовался. Это же пушка, да? Орбитальная. Давай взорвем луну! В смысле, нет? Это я подвинул луну, типа? Давай еще. Ну, в целом, что скажешь. Если луну отодвинуть от земли. Значит что-то будет с водой Парень, просто войди в положение угу. Ну да Воду похитили Блять, крокодил в шоке, я, а я где? Где мое болото? Крокодил вообще в шоке И, и рыбак мне не... О, давайте их шиперить, я придумал Жесть, многоходовочка. Возвращаю луну, отгоняю лодочника к крокодилу Поднимаются. Самый да. добрый человек. Луну обратно в Казахстан и вот что я чего я добился, да? То есть крокодила в кроссовках придавила лодкой. Да. О, я даже знаю, чья это туфелька у нас. Ты, например, не ел. Мы объедали тебе, я их кормил, а тебя нет. Вот надо, и ты поешь. Господи, парень, тысячекратные извинения. Мне нужен человек на пчелином этаже. Может мы вы однажды проколите друг другу головы и меня пропустят, или нет? Ох, как я надеюсь, что когда-нибудь вы промажете. Мне пришла в голову гениальная идея. Запомните это. И гениальные мысли преследовать его. Но он быстрее и тупее. этого парня как героя. Идеально. Во-во-во, своих защищают, красавцы. А ты что здесь стоишь? А, у а, да. не свой. Тебя же нет. Жопая. Привет. Дай мне вон ту штуку и все. Очень не уверен, что это твой. Ладно, твой. Да! Це мерзость. Ужасно. Благодарю. Кстати, больше похоже на дедушку Шнюкса, если бородой или Бля, кстати, реально похоже. Я только сейчас присмотрелся и реально похоже. Вот с этой бородой. Ну, типа, у нее какая-то белая бородка такая была, и башкалик. Что это У меня есть. А это типа его бывшая телка, просто еще. что мне надо, тебе до свидания, вам двоим. Счастливо вернуться к нибудь домой. Тебе парень вообще не унывать. Не поверишь, что у меня есть. Смотри. Кто-то сейчас попадет домой Только захвати куб! Захвати куб! Захвати куб Спасибо Так Это как-то он по левую сторону Летел-летел и такой Это как-то Недовольно это сделаешь, сейчас дверь закрою. Ну вот и на своей станции Ну да Здорово Еба Теперь я Пчелиный бог? Эй, ты нашел мне кубик? Что это он только не нашел, если бы ты знала? Сейчас начнется новая эра в нашей индустрии! Начнем ритуал! Это изменит все! Что-то пошло не по плану, да, я так понимаю? Нет, это, это всегда бывает, когда приносишь всякую хуйню, которую ты сделал, чуть, -чуть типа директору. Слушай, а я могу уже пойти. Нет, как бы я как бы в лифте только люблю кататься. Огромная мерзкая рожа, чудесно. О боже, что мы наделали? Это же жесть, ты видишь это? Я могу это исправить, смотри. Мы не видим это, но проблема все еще есть. Ну да. Как мы будем это решать, спросишь ты? Не знаю. Никак. Я могу только. Похлопать у тебя сыр в шарике до свидания пока ну нормально охуенно я кстати по поводу пчелы. я вот честно говорю пчел я где-то вот этих видел Крофт, блять подожди Кроуфайт. и лайт найтмерс мы смотрели лайт найтмерс не литл а лайтл посмотрели мы валеру валера еще раз тебе говорю еще раз блядь, на жаб, жаб наедешь мы тебе ебальник снесем еще раз блядь, будет шутка про зеленых мы звоним знакомым и мы выезжаем на стрелку сейчас я звоню браткам и отговариваю эту хуйню потому что бля за базаром надо следить ладно с вами был тимур лайфли кому понравилось видосик ставьте вверх, подписывайтесь на канал следующий не подписались и нажимайте на колокольчик всем дочи и пока пока <мышленный путь>